Также на этом сайте при регистрации, когда вы здесь пройдете регистрацию, вам дадут бонус 12 долларов. Подробнее узнать про бонус вы можете, когда придете на сайт, нажмете вот телеграм. И в телеграме здесь подробно вот расписано про бонус. Этот бонус будет работать у вас 3 дня. 3 дня вам будут начислять проценты. Чтобы эти проценты вывести, вам нужно будет обязательно сделать в этом проекте депозит. Об этом всем можете сами перейти вот в Telegram и ознакомиться. По легенде, данный проект занимается торговлей на разных биржах, стоят роботы и эти роботы торгуют нашими деньгами и мы на этом зарабатываем, они зарабатывают и делятся с нами прибылью. Здесь есть 5 тарифных планов. Первый тарифный план на один день, депозит от 10 до 100 долларов. Процент 1,7-1,9%. Сделали депозит на 100 долларов, заработали 1,9%. Можем сразу вывести. Второй тарифный план, куда я залетел на 120 долларов. Мы будем зарабатывать здесь 3 дня. Выплата раз в день под 2,5-2,7%. Третий тарифный план, здесь мы инвестируем деньги на 7 дней под 3,5 и 3,7 процента выплата один раз в день минимальная сумма вывода 10 долларов четвертый тарифный план мы инвестируем деньги на 15 дней минимальная инвестиция от 300 до 3000 долларов под процент 3,9 4,2 процента выплата один раз в день и пятый тариф процент здесь от 4,5 до 5 процентов один на месяц депозит мы делаем минимальный депозит от 400 долларов до 40 тысяч долларов выплаты один раз в день. Здесь есть вот калькулятор. Вы можете рассчитать вашу прибыль. Выбираем, вот, к примеру, первый тарифный план. Инвестируем 100 долларов. Ежедневно мы будем зарабатывать 1,9 долларов. Еженедельный доход получается 13,3 доллара. Ежемесячный 57 долларов. Здесь можно работать по сложному проценту. Например, вы инвестировали 100 долларов. Заработали за сутки 2 доллара, инвестируем, дальше делаем реинвест 102 доллара. И таким образом по сложному проценту заработок ваш увеличится. Здесь вот расписано все про данный проект. Есть у них вот официальная регистрация, ну как обычно в таких проектах делаю. Также здесь есть вот последнее пополнение и последние выплаты. Кстати, здесь статистика верная и она не накрученная. Вот мое пополнение на 120 долларов и вот последние выплаты и здесь партнерская программа она на три уровня 8 процентов 5 процентов и 2 процента почему то здесь еще четвертый уровень есть на один процент есть видеопрезентация выплаты вот 24 на 7 торговля роботом без выходных и праздников большое количество платежных систем 100% анонимная прозрачная работа. Также для связи с, со службой поддержки нажимаем вот контакт. И здесь мы можем написать любое сообщение, либо же вот телеграм. Чтобы пройти здесь регистрацию, нажимаем вот up, выбираем язык, на котором мы говорим. Здесь множество языков. Далее нажимаем кнопочку «Регистрация». В первом поле прописываем ваш логин. Второе поле – электронную почту. Третье поле – повторяем электронную почту. Четвертое поле – придумываем пароль. Пятое поле – подтверждаем пароль, который мы придумали. Нажимаем здесь галочку и нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Вот так вот будет выглядеть ваш кабинет. Здесь будут активные депозиты. Здесь баланс будет отображаться для вывода. Здесь у вас будет бонусный баланс. Когда вы здесь пройдете регистрацию, будет у вас здесь начислено 12 долларов. Чтобы здесь пополнить, нажимаем кнопочку «Пополнить». Выбираем ту платежную систему, через которую вы хотите пополнить. Например, Tron TRC20. И, к примеру, вы хотите сделать депозит на 3 дня. И здесь прописываете сумму. К примеру, как я, вот 120 долларов, и нажимаете «Открыть депозит». Далее вас перебрасывают на платежную страницу. Здесь вы копируете адрес кошелька, на который нужно перевести деньги. Переводите ровно ту сумму, которую вы указали, и через некоторое время ваш депозит зачислится и начнет работать. Далее здесь есть кнопочка «Reinvest». Здесь, например, у вас здесь есть деньги на балансе. Вы выбираете тарифный план, к примеру, там, любой выбираете, нажимаете сумму и нажимаете реинвестировать. Таким образом, будете работать по сложному проценту. Также есть кнопочка вот рефералы, здесь будут отображаться ваши рефералы, количество и активные рефералы. И здесь вот три уровня партнерской программы. Вот здесь будет ваша партнерская ссылка. Копируйте ее, раздавайте друзьям-партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе я сейчас буду выводить деньги проверять данный проект на платежеспособность но он платит ребята уже блогеры мои коллеги они уже здесь зарабатывают выводят деньги ежедневно нажимаем вот на вывод денег перед тем как выводить в настройках пропишите свой кошелек вот я это сделал прописываем кошелек и нажимаем кнопочку сохранить также здесь можно поменять пароль Далее, когда вы сохранили кошелек, нажимаем здесь вот, э, ту сумму, которая у вас есть на балансе. В моем случае это 30 долларов. И нажимаем кнопочку вывести. Итак, выплата успешно заказана, ожидайте обработки администратора. Так, мою выплату обработали. Вот, 30 долларов успешно. Также хочу вам напомнить вывод э, денег здесь автоматически от 3 минут до 12 часов Вывод можно сделать с 9 утра до 15.00 по британскому времени. И вот она выплата. Пришла мне на кошелек 26 долларов и 7 центов. Также здесь присутствует комиссия. Комиссия в размере 11% на вывод денег. Вот такой друзья, инвестиционный проект. Как он отработает, время покажет. Если он вам интересен, вся подробная информация будет в описании под данным видео. На этом обзор подходит к концу. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.